Артроз – одно из наиболее частых заболеваний суставов. Оно не угрожает жизни, но значительно снижает ее качество, так как сопровождается хронической болью, нарушением подвижности поврежденных суставов, а со временем приводит к инвалидизации. Однако при соблюдении простых профилактических мер риск заболевания снижается в десятки раз. Когда начинают болеть, хрустеть и плохо разгибаться суставы, уже нельзя не замечать своего возраста. Как отсрочить этот момент? Контролируйте вес. Пока вы не начнете следовать этому правилу, ваше здоровье не улучшится, даже при четком выполнении всех остальных. При увеличении веса значительно возрастает нагрузка на структуры опорно-двигательного аппарата. Для контроля веса необходимо следить за своим питанием и вести физически активный образ жизни. При появлении лишнего веса следует исключить из рациона жирную пищу, употреблять как можно больше овощей, фруктов, грибов и других источников клетчатки. Больше двигайтесь. Многие ошибочно полагают, что чем больше вы двигаетесь, тем быстрее будут изнашиваться суставы, а следовательно риск артроза будет увеличиваться. Это не так, человек не машина и чисто механический подход здесь не применим. Суставы страдают только из-за чрезмерных нагрузок, но умеренные физические упражнения снижают риск артроза. Действительно, при длительной эксплуатации хрящ постепенно стирается, плохое кровоснабжение препятствует его восстановлению, запускается дегенеративный процесс. Внутри хряща нет кровеносных сосудов. Питается он лишь из суставной капсулы. Метаболические процессы в хрящевой ткани протекают крайне медленно, а регулярная двигательная активность позволяет укрепить мышцы, связки, то есть перераспределить нагрузку. Активизирует метаболические процессы в суставах и таким образом уменьшает износ. Гиподинамия – один из факторов риска артроза. Когда человек мало двигается, структура его опорно-двигательного аппарата постепенно атрофируется, ослабевает мышцы, в результате чего увеличивается нагрузка на тазобедренные и коленные суставы. Но во всем нужна мера. Некоторые виды физических нагрузок способны навредить, в их числе бег. Он тоже считается защитой от всех болезней, но проблема в том, что многие бегают буквально как придется и в чем придется. А нужно бегать исключительно в кроссовках, с хорошо пружинищей подошвой, избегая асфальтных и бетонных покрытий. Иначе повышается риск артроза коленного сустава. Ходьба вниз по ступенькам, вверх, пожалуйста. Кажется, что подъем тяжелее спуска. Но это именно потому, что при подъеме значительная часть нагрузки распределяется на мышцы пресса и бедер, а при спуске – на хрящи и связки коленей. Во время спуска обязательно опирайтесь на перила. Тренировки без разминки или на фоне травмы, чрезмерной нагрузки при низком уровне физической подготовки. Гораздо полезнее каждый день ходить пешком и подниматься по ступенькам чем 2 раза в неделю пробегать 10 километров и поднимать штангу. Принимайте гормональные препараты. В климактерическом периоде постепенно снижается функция яичников. В результате происходит нарушение обмена кальция и потеря костной массы, что приводит к увеличению риска остеопороза, артроза и переломов костей. Избежать этой проблемы позволит прием гормональных препаратов. Обычно назначаются эстрогены и прогестерон. Дозировки подбираются врачом и пересматриваются раз в несколько месяцев по мере продолжающегося снижения выработки собственных гормонов. Заместительная гормональная терапия позволяет не только снизить риск артроза, но и избежать других проблем со здоровьем. Она эффективна в ранней постменопаузе в течение 5 лет после прекращения менструации в дальнейшем для сохранения костей и суставов дополнительно назначается кальцитонин и бифосфонаты. Принимайте желатин. Некоторые биологически активные добавки позволяют уменьшить риск артроза, правда для этого их придется применять в течение нескольких лет, а то и пожизненно. Исследования показывают положительные результаты применения таких средств. Глюкозамин 1,5 грамма в сутки в комбинации с хондроитином 1,2 грамма в сутки. Предпочтение следует отдавать комбинированным препаратам, содержащим в одной капсуле 0,5 глюкозамина и 0,4 или 0,5 грамма хондроитина. Гидролизированный коллаген продается как в магазинах спортивного питания, так и в продуктовых супермаркетах под названием пищевой желатин. Да, просто покупаете в магазине желатин и принимаете по 5 грамм в день. Его можно растворять в небольшом количестве жидкости или употреблять в сухом виде, запивая водой. Консервативные методы терапии также включают прием кондропротекторов, противовоспалительных препаратов и проведение артротерапии, курса внутрисуставных инъекций, препаратов на основе гиалуроновой кислоты и собственной плазмы пациента, насыщенной тромбоцитами. При появлении первых признаков артроза нужно активно заниматься лечением, чтобы замедлить развитие патологического процесса еще на начальной стадии. Надеюсь, видео вам понравилось. Не думайте, что артроз – это заболевание стариков. В настоящее время он довольно часто встречается и в 35 лет, и даже раньше. Если есть чем поделиться, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.